Коллеги, всем привет! Сегодня будем говорить снова про логирование, но немножко в более широком масштабе. В одном из предыдущих видео я показал, как я использую логирование, как я управляю им, как можно при помощи настроек конфигурировать вот эти самые логи. И в общем сейчас следующим этапом будем говорить про то, как их можно собрать где-то в сервере статистики и как можно их визуализировать. Я буду показывать на примере Прометеуса и Графана, хотя на самом деле существует другое большое количество разных фреймворков, разных инструментов. Ну вот мой выбор пал на вот эти два инструмента и в этом видео я покажу как, как собирать статистику с ваших микросервисов. Итак, перед тем, как начать какие-то действия, давайте создадим проект, в котором мы, собственно говоря, эти действия будем и производить. Я воспользуюсь шаблоном, который называется Nimble Framework. В общем-то, вы можете его установить, тоже использовать. Я в предыдущих видео показывал, как это делается. Ну а сейчас я его просто использую, потому что там уже подключен свагер и выполнять какие-то методы гораздо проще уже непосредственно из него. Так, сейчас он мне погрузит все зависимости. Ну и для начала я, как обычно, немножечко почищу настройки, чтобы он у меня всегда запускался в консольном приложении. Я удалю настройки IIS и удалю профиль IIS. Но этого достаточно. Нажмем сохранить профиль поменялся на кастрел ну и в общем теперь можно запустить и проверить, что это уже абсолютно рабочий проект ну и вот вы видите, что он здесь есть, у меня здесь есть предопределенный пользователь, проверим, что работает логирование, да у меня у пользователя есть какие-то роли, насколько я помню да, действительно, э, к чему это, ну в общем-то мы будем для начала я покажу, как настроить логирование, то есть мониторинг или там, выдачу метрики да, для Prometheus. А потом мы некоторые методы поставим на, так сказать, на мониторы. Перед тем как начать вообще хоть что-то делать, предварительно нам нужно установить определенное количество пакетов. И есть очень обалденная штука, которая называется Metrics, вернее, App и у нее, у этой системы, у этих пакетов, у этой команды есть огромнейшее количество нугит-пакетов, которые так или иначе могут вам помо помочь настроить свое логирование, свой мониторинг в разной системы. Ну, я в частности буду использовать откуда-то, то есть ASP.NET Core. Для этого мне потребуется Endpoints. Вот она. Дальше мне потребуется трекинг. Ну, как вы понимаете, сама по себе система, которая запустилась работать, например, на каком-то хосте, в докере, например, она уже имеет определенное количество метрик и статистик, которые может собирать Prometheus. То есть помимо того, что есть методы, с которых вы можете собирать метрики, есть еще и сама система, которая также выдает эти метрики наружу. И вот для того, чтобы их собрать, мне потребуется здесь еще трекинг. Вот эта сборочка. Поставим ее. Ну и раз я буду использовать Prometheus, мне потребуется еще форматор. Вот форматор. Кстати, хочу показать, что я буду вот использовать Prometheus, вот этот вот. Ну, а вы обратите внимание, что здесь огроменное количество всяких разных надстроек, форматирований для других систем. Например, Elasticsearch, Ну Здесь вы как бы вот... Можете посмотреть. Ну, я поставил три пакета. Этого мне достаточно для того, чтобы для начала выдать метрики по системе. То есть общее количество реквестов, количество там, средних реквестов, количество ошибок. Вот. И потом я покажу, как делать, э, снимать метрику с конкретных методов. Итак, э, перед тем, как начать настройку, я хочу объяснить, что мы будем настраивать. Представьте, что у нас есть какой-то сервер, пусть называется там Prometheus. Есть у него какая-то настройка, в которой написано «Ходить в этот сервис и смотреть какой-то URL». С этого URL можно брать какие-то данные и записывать к себе в базу. Так вот, для того, чтобы этот URL появился в вашем микросервисе, мы сейчас вот эти вот настройки и проделаем. Для начала нужно открыть файл программ, найти хост настройку и всю настройку будем делать здесь. Я буду использовать metrics and Point. здесь я напишу options, в общем-то, как я обычно пишу. Ну и дальше э, я отключу на самом деле э, environment, э, сбор информации про environment, то есть, ну просто мне это не нужно, но вы можете посмотреть. Кстати, давайте я вам покажу настройки. Uh, вот uh, Appmetrics сайт, вот, собственно говоря, используют настройки, ну и здесь вот можно прочитать, что это обозначает. То есть... Uh, Смотрите, настроек не так много, но они достаточно чувствительны и важны, да, то есть мы будем подключать их все, более подробное описание, конечно, вы можете найти на сайте, я не претендую на аутентичность решения, но, в общем, я вам покажу тот вариант, который я для себя взял, который имеет место работать уже, там, скажем так, на несколько количестве, на, на некотором количестве микросервисов. Итак, что дальше? Нам нужно сделать следующее. Для начала нам нужно установить matrix-text-endpoint-output-форматор. Нет, форматор. Вот он. И здесь я просто создам тот самый matrix-prometheus-text-output-форматор. Matrix вот он. Ну, я набираю по заглавным буквам, чтобы мне сама Visual Studio подсказала, потому что ошибиться очень легко. Дальше мне нужно обязательно настроить следующие. Metrics, Endpoint, дальше Output и Formator. То есть это немножечко другой форматор, который работает немножечко по-другому, соответственно. И здесь я буду использовать метрикс. Так, нет, давайте так. Metrics, Prometheus, ProtoBuff output -форматор. Это такая тоже специальная штука которая позволяет в специальном формате если знаете что про proto -buff, то вот она работает по этому принципу следующим этапом нужно включить всю эту самую метрику и я здесь напишу use metrics э, tracking то есть э, то, что мы настроили endpoint, это всего лишь мы настроили endpoint, они есть, а теперь нужно включить use metric web tracking, ну и здесь тоже есть некоторое количество параметров, и я не хочу описывать все, ну потому что их на самом деле есть много и они работают очень как бы по-разному, будете смотреть сами. Единственное, что я сделаю, что включу как раз логирование, ну вот то, что я, собственно говоря, в самом начале показал. Ну и теперь, когда я запущу проект у меня э, давайте дождемся что он запустится да он запустился вот мой свагер а теперь если здесь напишу мед текст я увижу метрики вот смотрите а, уже есть некоторое количество информации, которое уже выдает мой сервис То есть, вот этот специальный метрикс текст, это текстовая версия Вообще, протобаф выдается вот по этому адресу Но, ну, как видите, он его сохраняет Там, там как это называется там binary data, поэтому она как бы нечитабельна Но, ну, а что касается метрики, то смотрите, я вот сделал запрос И у меня пошли некоторые штуки что теперь, собственно, дальше-то делать? Теперь самое интересное. Давайте переключимся в Prometheus и настроим его немножко для работы с нашим вот этим сервисом. Что дальше? Дальше хочу показать свой файл Compose для докера, которым я, собственно, подключаю некоторое количество сервисов, которые у меня крутятся в докере. Ну, я уже давно не использую SQL сервер на своем личном компьютере, я его использую через Docker, это удобно. Во-первых, я подключаю Rabbit, я подключаю SQL Server, подключаю MileDev, собственно, если интересно, расскажу потом, пишите в комментариях. Ну и, в общем, я подключаю Prometheus и Grafana. Я их подключаю специальным образом, то есть я беру из имиджа, название контейнера, напор 9090 и Volume, то есть настройки, да, то есть файлы, да, я складываю вот, личную папку у меня для Prometheus, чтобы там хранились настройки. Это удобно, когда на хостовом компьютере вы имеете доступ к настройкам, которые меняете, перезагружаете э, контейнер и у вас уже настройки другие. Ну и графана настроена по такому же образу, то есть из графана я беру графана, контейнерный имя графана на 3000 и ставлю, собственно говоря, опять же... Value, то есть папку, да, специальную задаю на сервере, которая мапится на внутреннюю папку, что-то я здесь нажал. В общем, при запуске этого, собственно говоря, композа, файла, у меня стартует докер, в котором вот все сервисы работают, мне он не нужен, у меня теперь есть вот такая штука, и я могу теперь подключиться, например, к Prometheusу, вот он, он работает, и могу достучаться в контейнере до... Собственно, как вы видите, графаны. Ну, если учесть, что у нас уже тут весь environment, так сказать, настроен, давайте теперь давайте теперь дальше по порядку. Давайте первым делом настроим Prometheus, чтобы он соскребал, как у них в документации написано, данные и метрики с вашего сервиса. Но перед тем как, давайте я вам покажу вот такой вот настроечный как бы, файл конфигурации, да, в котором описано достаточно подробно, что, собственно, и, и как Прометеусу делать. Ну, Во-первых, name, В общем, тут все описано на самом деле подробно. И документация, надо сказать, такая ну, серьезная. Да? То есть вы можете настроить работу Прометеуса очень, очень тонко. Да? Ну и в общем, давайте зайдем в сам Прометеус. Посмотрим, что у него есть. В таргетах хранится информация о том, что Prometheus собирает, с каких сервисов. Ну и, собственно, вы видите, что с метода, ой, в смысле, с порта 9090 -90 он собирает информацию сам про себя. Есть у меня файл настроек, который, как я говорил, положил в специальную папку Prometheus YAML, он хранит ее там. И здесь вот написано, что как раз тот самый Prometheus на том самом, то есть он сам себя Собирает сам по себе статистику. Можно оставить эту статистику, можно удалить, но я сейчас сделаю таким вот образом. Я просто скопирую ту настройку, которую использует Prometheus по умолчанию. Здесь напишу, ну, допустим, микросервис 1. Здесь оставлю все, как было. Здесь поставлю текст. Эм, да, текст. Здесь поставлю схему. Ну, давайте я схему ну пусть остается схема такая, хотя, собственно говоря, он по умолчанию с ней работает. И здесь я должен указать как раз тот самый хост. Ну, в общем, смотрите, если бы Prometheus, то есть Prometheus у меня стоит в докере, поэтому он должен э, относительно докера смотреть на мой хост. Это задается вот таким вот образом. Хост, докер. Э, дальше у меня должно быть написано internal. И здесь я должен указать порт 100001. В общем, если ваш Prometheus смотрит на э, хост в вашем другом докере, да, то есть в другом контейнере из докера, то можно написать localhost, так вот, как, например, написано здесь э, про сам себя Prometheus. Так как он должен смотреть, э, мой вот этот микросервис один вновь созданный, смотрит, находится на моем э, компьютере, да, и я его в докер не запихивал, то вот этот вот микросервис нужно указать вот, вот такую штуку. Теперь я сохраняю этот файл, делаю рестарт контейнера, и давайте посмотрим, что у меня здесь получилось. Но ну, как вы видите, у меня в endpoint добавился тот самый докер. Собственно, э, ошибка потому, что мне нужно запустить этот самый сервис. Давайте перейдем обратно, ой, где он, нет, это не тот, вот он он, F5, ну и как вы видите, стартанул мой, ой, где он, вот он, стартанул тот самый мой Docker Host сервис. он подключен и он уже собирает какие-то статистические данные. Prometheus можно оставить, можно удалить, но я обычно оставляю его, чтобы сама информация Прометеоса о том, что он работает, была доступна, допустим, на каких-нибудь визуали... системах визуализации. Дальше, что можно? У нас есть такая закладка, которая граф, и здесь, в общем-то, я могу построить какие-то какие-то графики, но они такого примитивного типа, Достаточно сложно их смотреть, мне они как бы не особо нравятся, поэтому я использую стороннюю систему, которая называется Grafana, и давайте перейдем к ее настройкам, к, к, к ее подключению в нашу вот систему. Итак, коллеги, смотрите, у меня есть Prometheus, у него есть таргеты, по которым он шкребет и собирает метрики, и одна из них он сам, вот, это, собственно говоря, вы видите, на адресе localhost 90.90 он выдает свои собственные метрики. Дальше я могу выбрать графану. Я могу, я должен настроить, перед тем, как что-то выдавать наружу, должен настроить дата-сорс, по которому она должна подключаться. Так как она только что вот поднята в контейнере свеженьком, здесь никаких метрик нету. Но обратите внимание, что Prometheus стоит на первом месте. Я его выбираю. И э, Grafana просит настроить этот дата source, по которому она будет забирать. Localhost, если я напишу, работать, соответственно, не будет. Давайте я вам это покажу. Localhost, потому что этот Localhost смотрит э, на мой хост, то есть из докера. Смотрите, я нажимаю Save Test, она не работает. Для того, чтобы у меня заработал э, Data Source, я здесь должен указать внутреннее имя, которое используется в контейнере. Если вы помните, я в композе написал ProMeteos 9090, нажимаю подключить, как видите, все зелененькое, нажимаем Back, вот у нас появилось, собственно говоря, вот этот вот Prometheus DataSource, которым Графана может собирать данные. Дальше. Итак, у нас уже есть Графана, у нее есть DataSource, откуда она может брать данные. Теперь осталось создать дашборд, и создается он достаточно просто. Я могу его создать новый, могу импортировать его. Для того, чтобы импортировать, мне нужно здесь указать номер, э, идентификатор. Это делается очень просто. Я могу написать так, Prometheus... Prometheus графана, дашборд, графана, дашборд вот таким вот образом. И вот первый, который я найду, ну пусть она выглядит вот таким вот примерно образом, мне этого в принципе достаточно, я копирую идентификатор, я иду в графану, я втыкаю его, делаю загрузить. У меня загрузилась графана, я выбираю Прометеус, нажимаю импорт и вуаля, вот передо мной моя, собственно говоря, графана, которая показывает сейчас метрики по Prometheus. То есть э, здесь на самом деле много чего есть и это метрики, которые... Как примеру могут послужить, что вы можете собирать с ваших сервисов. А эти метрики, конкретно вот сейчас текущие, они собираются с Prometheus. То есть вот он 100% аптайм, никаких падений не было. Ну понятно, если я только буквально его недавно запустил, что тут может быть еще быть. Но я вам хочу показать немножечко другой вариант. Я хочу показать, как собирать метрики с вашего приложения. Ну Во-первых, ваше приложение уже дает метрики. Давайте я все остальное закрою. И мы создадим новый дашборд. Так, давайте этот сохраним. Пусть будет называться Прометей. Вот. И теперь у меня доступен в списке... Так, давайте я вот эту штуку отключу. Она мне не нужна. Вот, у меня в списке дашбордов есть уже, собственно говоря, та самая на Если так можно, конечно, выразиться. Но я хочу сейчас создать новый дашборд. И э, покажу принцип его э, сбора, да, то есть как, как на него собирается информация. Ну, и для примера давайте создадим новую панель. И, в общем-то, смотрите, ключевые моменты в том, что у графана есть свой собственный язык. Я вот не знаю, как он, не помню, как он называется, но, собственно говоря, то, что он существует, это 100%. И здесь язык запросов может эти query самые строить. Ну, первое, на что важно обратить внимание, на то, что есть э, настройки по умолчанию, то есть дефолтные да, и есть это дата-сорсы, и есть те, которые уже как бы вот мы подключили. Дефолтный э, выбирается в меню, который, там просто ставится галочка, что это по умолчанию, и, в общем-то, разберетесь. Query Inspector, Query Options, примерные запросы, какие можно строить. Ну, давайте я вам покажу. Смотрите, ну, во-первых, есть разные типы метрик, которые... Э, ну, в общем, все это в документации описано. Я хочу показать про, про application. Это как раз вот то, э, что, собственно говоря, мы собираем со всех э, приложений. В том числе и те, которые подключим. Ну, например, есть у меня вот такой вот... Ну, давайте какой-нибудь найдем интересный HTTP э, Transaction. Давайте сделаем. Ну и, как вы видите, вот какие то были изменения. Давайте я включу поменьше период ну давайте вот полчаса это вот то что я кликал и собственно говоря видно что куда пошел запрос какой у нас этот environment какой был сервис вот этот тысячный микросервис один и в общем видно что какая-то была активность в этом месте давайте попробуем сделать еще по-другому я сейчас найду ошибки да которые можно например логировать, ну то есть были какие-то ошибки на вашем сервисе, например, ошибки авторизации и здесь вот выбери вот HTTP Error здесь сейчас он показан, вот смотрите была 401 микросервис Job тем более, можно сделать вывод, что этих сервисов может быть много и здесь у вас будут отображаться все сервисы, которые вы подключите то есть вот микросервисы, которые обслуживают Prometheus, здесь будут в скопе. То есть вот этот вот application говорит о том, что это сбор со всех приложений. Но в данном варианте давайте сделаем вот такое обновление, раз в 5 минут, я покажу, что это работает. А, ну, для этого мне нужно перейти на закладку, например. Я здесь не авторизован. Нет, я не авторизован. И, соответственно, при нажатии получения профиля, если я не авторизован, я буду получать экзепшн, 401 Я давайте еще раз кликну, давайте еще раз кликну И теперь вернемся к графану Смотрите, сейчас пройдет какое-то время Вы же помните, что не сразу собираются они, ну в смысле метрики А там в какого-то 10 или 15 секунд И вот сейчас они, ну теоретически должны отобразиться Вот, кстати, они появились, вот я три раза кликнул, вот оно показало ну и надо сказать, что графана умеет подсказывать. Она говорит, что это каунтер, и нужно брать среднее. И предлагает вот, за 5 минут, ну и в общем, вот строится. Я могу указать 1 минуту, 10 минут, ну пусть будет 1 минута. Соответственно, графики будут немножко другие. Если покажу 10 минут, то график перестроится и изменится кривая. Ну тут как бы масштабирование, все такое. В общем, вам это придется изучить самостоятельно. Еще что могу показать. А, ну, вот эта вот длинная-предлинная строчка, ну, во-первых, здесь используется такой синтаксис, например, я вижу, что меня... Давайте я сотру, чтобы показать, что я собираюсь сделать. Вот, у меня есть название Job, да, микросервис 1, сервис колобук, ну, это мой ноутбук. И, соответственно, если я сделаю вот так и напишу Job, ну, вот, посмотрите, у меня теперь э, легенда отображается просто одним названием микросервис. Также здесь можно создавать и другие параметры. На самом деле их очень много, и это отдельная история. Надо сказать честно, что я вот так досконально в нее не вникал. Мне нужно были некоторые метрики, я их собирал. Ну а вам тут придется как бы самостоятельно поискать всю документацию и изучить это. И еще, на чем бы я хотел остановиться. То, что вот эти вот метрики сейчас собираются... В общем, со всех приложений, которые подключены. Ну и отдельно можно взять Data Source, например, Prometheus. Это будут метрики его. Ну, то есть на основании вот этого дата-сорса и строится, собственно говоря, он тот самый Dashboard. Давайте на данный момент я вот эту штуку всю удалю. И мы сейчас переключимся э, в метрики, но ну, уже в метрики, которые на бэкэнде нашего ну, вновь созданного приложения. И я покажу, как эти метрики э, Создавать, то есть как их использовать, как их ну, идентифицировать непосредственно для конкретного метода, например, для конкретного действия, для конкретной бизнес-операции. И, соответственно, вы вот эти метрики, когда выкинете из своего приложения, то графана, ну, вернее, Прометеус их соберет, а графана сможет отобразить. Давайте я сейчас это продемонстрирую. Значит, я поступаю обычно таким образом. Так же, как и в видео про логирование, я создаю статические, так сказать, классы, да, которые содержат внутри определения каких-то метрик, и потом в нужном месте я их дергаю, и, в общем, это на самом деле мне кажется очень удобно. Во всяком случае, я точно знаю, что этот процесс работает. Итак, я создаю папку. В этой папке я сейчас буду создавать файл который будет называться, ну, давайте его так, бизнес Metrics. Ну, как вы понимаете, metricsc Как вы понимаете, есть разные возможности по сбору метрик. Вернее, разные... Я что-то, видимо, неправильно написал. Да, вот так вот должно быть разные возможности есть по сбору с разных мест да? то есть вы можете собирать там, количество кликов на там, там, какой-то метод например или какие-то другие там, замерять метрики на самом деле все это описано и есть в документации я покажу пример, ну допустим по клику на профиль мне нужно считать сколько раз был запрошен профиль пользователя ну вот такая вот глупая статистика Опять же, в целях только, чтобы показать, как это работает. Итак, я создаю статичный класс, который называется Business Metrics. И здесь мне нужно определить э, как раз сами метрики. Пусть они будут public, пусть они будут тоже static. И первое, что я сделаю, это counter э, options. Нет, я неправильно написал counter options. Ну, что-то не получилось писать. Вот, смотрите, то есть я, э, установ, я создаю специальную метрику, которая будет являться каунтером, то есть счетчиком. И мне нужно будет, собственно говоря, вот этот вот э, описать, да, то есть где это будет дергаться, просто метрика будет вызываться. Ну, я сейчас э, напишу и сразу же станет понятно, о чем идет речь. Итак, первое что? Ну, во-первых, нужно задать название, да? Я буду считать про profile, Нет, давайте вот так вот напишу, profile request counter. То есть всего лишь навсего я буду считать, сколько пользователь запросил раз вот эту вот, собственно говоря, информацию. Ну и здесь я, наверное, должен написать new counter. И давайте я тогда вот да, что я тут уже написал всего много вот так вот и теперь мне нужно задать в каком контексте это вызывается я его назову допустим контекстом UserProfile, user profile, давайте назовем user пусть называется profile дальше мне нужно указать название этой метрики ну пусть он так и называется user profile request дальше мне нужно указать э, тип э, то есть то что я буду замерять я буду замерять э, calls то есть запросов да то есть на ну кстати вот обратите внимание что можно и байты считать и ошибки и в общем и килобайты и айтемы сколько было запрошено допустим там у вас какая-то метрика сколько айтемов там или пользователь запросил там на страничке с пейджингом 100 или 10 или 5 в общем гибкость э, по поводу того э, какие вы хотите собирать данные она просто огроменная я все сразу показать не смогу да и если честно не хочу <laughs> это неблагодарное дело а, но вы сможете изучить документацию и написать свои метрики такие которые вам нужны будут для вашей логистической группы там, разработчиков или для логистов там бизнеса я не знаю ну и я задам несколько тегов они собственно говоря мало где ну так ради приличия пусть будут я обычно создаю название сервиса с которого был запрос ну и еще добавляю ну давайте Давайте я сейчас просто напишу, а вы поймете. Ну, например, у нас это был микросервис 1. Так, она мне говорит, что здесь что-то не так. Здесь у нас добавляется пачка кеев или кей по одному. А, кей выли. Да, нужно запятую поставить. И э, нет, не здесь, а вот здесь я создам также здесь еще ну я просто хочу показать что у меня запрос если это, это ключ то у меня микросервис так давайте я здесь единичку беру и здесь ä, number one да, то есть первый микросервис у меня будет ä, здесь отчитываться то есть вот в моем вот этом микросервисе называется один, я за него создаю тег, который называется микросервис, пишу, что он number one, и соответственно в других микросервисах это будет другое, другая метка, и э, в общем, ладно, я думаю, что вы про документацию тоже помните. Теперь нужно вот эту вот суку, вот этот вот каунтер заиспользовать. В общем-то все дело очень просто, я иду в аккаунт контроллер, у меня здесь есть метод get вот э, profile. И я сюда делаю inject, ну вы конечно мне не поверите, но это должен быть iMetrix. И я его назову matrix и сделаю, чтобы он у меня появился как э, свойство, ой, как э, private field. Ну и теперь, когда у меня идет вызов, э, я могу сказать, что ну, во-первых, я, так как у меня вызов метода считается, я здесь просто могу написать метрикс, я хочу сказать межа, я хочу сказать counter, и я хочу сказать increment, и здесь у меня уже вступает в силу businessmetrics.prometheus. Ой, в смысле, profile request counter. Ну, в общем, таким образом получается, что у меня эта метрика теперь будет смотреть наружу. Давайте я вот так вот вам покажу, что... Для начала я это закомментирую. Запущу проект. Мы зайдем на страницу метрики. Вы увидите, что, собственно говоря, ничего нет. Вот он стартанул. Так, ну давайте я закрою старую закладку. А здесь просто напишу метрикс текст. Вот сейчас у меня здесь ничего нет. Давайте я так вот напишу profile. То есть вообще ничего нет. Но как только я сделаю вот эту метрику и запущу проект еще раз так, мне нужно да, запустился и давайте снова здесь нажму F5 и теперь э, давайте вот так вот где Ctrl F и напишу профайл, ничего нету, но как только я дерну первый раз вот этот вот профайл, так мне для этого нужно зайти, иначе я туда не попаду профайл хочу. Вот я уже начал дергать его. Теперь нажимаем здесь и пишем про файл. Ну вот вы, ой, распечатался. Прощения. Вот вы видите, что у меня наружу выдается метрика, которая называется user profile request counter. И вот я два раза, давайте закрою. И вот я два раза дернул. Давайте я дерну еще раз. Один, два. Нажмем F5. Вот, смотрите, метрика меняется. Ну и теперь вот эту метрику можно, собственно, как вы понимаете, говоря, уже получить в нашей графане. И это делается тоже достаточно просто. Я сейчас создам новую панель, как будто это новая панель в моем новом дашборде. И теперь, когда у меня есть... Так, здесь графана, вот здесь. Теперь через какое-то время метрики должны появиться здесь я вот сейчас ну давайте мне наверное придется обновить потому что они же не сразу не собираются. ну вообще смотрите вот тот самый user profile вот тот самый user request уже все появилось и вот те реквесты которые я делал давайте сделаем rest ну смотрите я назвал немножечко неправильно да user profile давайте вернемся и поменяем название этой метрики Пусть это называется, допустим, микросервис. Microservice... Нет, не так. Сервис один. Ну, не знаю, как он у вас будет называться. Я нажму сохранить. user profile request я для краткости сделаю вот таким вот образом. А вы вправе, конечно же, называть даже не так, а вот так я сделаю. Вот. А вы вправе называть так, как вы хотите. Я сейчас это снова запущу. Проект стартанул. Здесь открываем. Ну, пусть пока поболтается. Здесь нажимаем discard Я просто для начала несколько раз покликаю, чтобы метрика появилась, потому что она... Ну, то есть вот этот процесс, а как они называют его, скраб, да, то есть царапать данные, то он такое не дает гарантии, чтобы это у вас... Ну, кстати, надо об этом тоже сказать. То есть это не дает гарантии, что вся метрика будет собираться. Более того, в самом сайте, допустим, про Метеуса написано русским по, вернее <смех> русским по белому хотел сказать. Написано, что данный сбор информации собирается только при наличии доступа одного сервиса к другому и при наличии данных от того сервиса. То есть если какая-то критичная информация, то собирать ее подобным образом, ну в общем нужно нужно понимать, что вы делаете, что если сервис у вас недоступен или какие-то провалы в сети, то метрика данные по метрике к вам не пропадут. В смысле, к вам не попадут, и вы не сможете их обработать. Ну и вот я залогинился, подергал, так сказать, в хорошем смысле, некоторое количество раз. Теперь приходим к графану и делаем редактировать. Выбираем, так, мешается. выбираем, теперь у нас вот микросервис 1 появился, тот самый микросервис 1 request user call. И мы сейчас сделаем обновить. Вот были какие-то запросы. Включим RAID. Давайте сделаем так. Давайте сделаем за Одну минуту. Ну и давайте сделаем, что это у нас. О, нет, не здесь. Вот здесь вот поставим, что это у нас будет Job. Ну пусть будет вот так. Нет, давайте посмотрим вообще, что там есть. Сейчас он обновится. Так, у нас есть микросервис 1 application, какой запускается, микросервис One. Ну, давайте так, собственно говоря, и назовем микросервис. Тот самый, который я написал. И теперь у нас в легенде появился number one. А, что делать, если у вас будет большое количество микросервисов, и у них у всех будет получение профиля, ну или там, я не знаю, другой какой-нибудь метод, а, то как, собственно говоря, определить, она же их суммирует, как мы определим. Тут просто будет очень большая каша. И это делается тоже на самом деле просто при помощи, сейчас я вам покажу, вот такой штуки я могу сказать, что мне нужно показать джоб, который работает для микросервиса 1. Я, я не поставил, да? Да, для микросервиса 1. И таким образом данные будут собираться только с этого микросервиса. Но, по-моему, она ставится не в это место. Сейчас я, я вспомню один момент. Вот это нужно, по-моему, поставить до. Вот так вот вот. Ну и как видите данные собираются. Более того, если я допустим Сдублирую вот эту штуку Я могу здесь подставить микросервис 2 Который у меня там будет в системе И у меня уже будет 2 2 вот этих вот как они, кривых, которые будут рисоваться Ну так как у меня он один И сбор у меня собирается В общем вот так вот примерно Эта штука работает Можно вот это все сохранить Назвать его какой-нибудь Profile нет про файл call э, название ну пусть будет так и вот у вас получается вот такая вот интересная мне кажется система которая будет отслеживать количество кликов надо сказать что вернее надо сказать для повториться что возможности по э, сбору метрики это ну, они очень большие. Надо понимать, что на разработку вот этой штуки тоже требуется время. И, как вы понимаете, не немаленькое, потому что чем чительнее вы обработаете запросы, чем чительнее вы их измерите э, или там от от отметрикуете, если так можно, конечно, выразиться, то тем э, точнее у вас будет э, написана вот здесь вот, вот информация о том, что у вас происходит. Я никогда не логирую то, что происходит там с сервисами вообще, в принципе, ну, допустим, количество реквестов там или там средний размер, ну, в большинстве случаев это мало интересно. но выносить в метрику данные по бизнес-логике, например, запрошен там пользователь, количество там провалов авторизации или там количество скачанных там, не знаю, прайсов, да. Вот это вот, оно прям вот визуализирует очень сильно есть понимание того, где, чего и как, в какое время, там, наполняемость корзины, сколько, допустим, там, объектов, или там, сколько наполненных корзин дошло до финиша, то есть, ну, в общем, так можно до бесконечности. Я думаю, что я на этом закончу эту штуку, этот рассказ про эти интересные штуки. Надо понимать, что на все требуется время. И этим должны заниматься желательно специально обученные люди, потому что я на самом деле очень на уровне АЗОВ да, владею этой графаной, в частности. И не могу вам показать больше. Поэтому, если будут вопросы или есть у вас намеки, где это посмотреть больше про язык обращения с этой самой графаной, в общем, пишите в комментарии. Подписывайтесь на канал, будет интересно. Ну наверное на этом на этом все всем пока до новых встреч.